Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня я буду краток как никогда, и расскажу вам о том, стоит ли покупать процессоры Coffee Lake, новые процессоры на сокете 1151 версии 2, которые появились буквально пару дней назад. И как вы знаете, я являюсь ярым фанатом Intel, но то что вы сегодня услышите, будет идти в разрез с моей любовью, ибо быть объективным я люблю больше. Итак друзья, если кто-то еще не в курсе, то линейка процессоров Intel сдвинулось немного по количеству ядер. Теперь i3 имеет 4 ядра, мои 5 6 ядер, ну а i7 6 ядер и 12 потоков. Этого ждали все фанаты Intel, поскольку после появления 6 и 8 ядерных процессоров AMD Ryzen, я сейчас не говорю о а Threadripper, поскольку цена на них заоблачная, брать 2 и 4 ядерные решения от Intel было достаточно глупо и не очень предусмотрительно. Но единственным нормальным вариантом, наверное, был 4-ядерный 8-поточный i7-7700, который в играх до сих пор уделывает многих конкурентов. Но это только игры, и процессор, как вы понимаете, также не лишен своих недостатков. Итак, давайте же посмотрим на тесты, что же могут современные кофейные озёра. Сразу скажу, что тесты не мои, я еще не определился с тем, какой из процессоров мне больше интересен. Так что вы можете поучаствовать в опросе в правом верхнем углу вашего экрана, и вы что стоит купить и что стоит протестить Итак, вернемся к нашим баранам как вы видите в синтетике 8700k чуть лучше флагмана предыдущего поколения 7700k тут сказывается конечно же количество ядер однако в рендере он все-таки слабее 1800 райзана 8 ядерного с 16 потоками и причина тут та же самая а именно количество ядер хотя производительность на ядро как вы понимаете у intel а несколько лучше а вот в играх 8700 показывают результаты либо такие же, как 7700K, либо плюс 10-15 при том, что разница в цене между ними, как вы понимаете, свыше 100 евро. Так что вывод простой: для игр сменяйте 6700 с разгоном по шине или 6700K или 7700K с разгоном по множителю на новое детище от Intel а особого смысла нету. А для неигровых задач с учетом высокой цены лучше обзавестись 8-ядерником от AMD, либо же дождаться, когда цены упадут. И да, друзья, в будущем 6 ядер и 12 потоков конечно же будут рулить. Только вот вопрос, когда же все это будет, так и остался открытым. Хотя новые процессоры и сдвинули отрасль игр с замерзшей точки. Что же до более простого i 8600 k то опять-таки особого прироста от 6 ядер по сравнению с 4 ядрами и 8 потоками предыдущих поколений, можно сказать, нету. Процессор по факту равнозначен в большинстве задач 7700 мукей, да и стоит он примерно столько же, так что вывод тут такой же, как в предыдущем варианте. Что же до i3 процессоров? То я считаю, что это просто обычный ребрендинг. И старых i5 сделали нынешние i3, поменяв надпись на крышке и немного увеличив частоту. Но, друзья, даже я, как ярый фанат Intel, понимаю, что Intel допустили дичайшую маркетинговую ошибку. А именно выпустили лишь платы на чипсете Z370, то есть дорогие платы, рассчитанные на разгон. А теперь мой к вам вопрос, а зачем мне брать i5-8400 или i7-8700 или i5-8600, например, а с данной платой, если я не могу его разогнать? Вы скажете, ну что же тебе мешает взять вариант с индексом кей? Да все просто, друзья, цена, цена и еще раз цена. i5-8600 с индексом кей стоит столько же, сколько i7-7700. Зачем мне менять 4 ядра и 8 потоков на 6 полных ядер, не совсем понятно. Его производительности вы получите примерно то же самое. Что же касается 8700 кей, то его цена вообще заоблачная. То есть с тем же успехом можно взять i7-6850 предыдущих поколений, i7-5820 кей, или 7800 кей и купить к ним материнку на сокете 2011 или 2066, то есть в цене вы ничего толком не прогадаете. К слову, у первых двух под крышкой находится хороший термоинтерфейс, а не жвачка, так что на охлаждение придется потратиться куда меньше. Как по мне, так самым удачным из процессоров линейки является процессор i5-8400, который стоит дешево, но при этом по производительности он очень близок к i 7 предыдущих поколений, конечно же без разгона. Но вот беда, дешевые платы на чипах H310 и B360 под него они выйдут только только в начале нового года, так что еще два месяца вам нужно ждать начала продаж. Хотя я уверен, что после выхода в 2018 году таких плат стоимостью в 3-5 тысяч рублей, i5 8400 явно подвинет на рынке шестиядерники от AMD 1600, которые стали народными для многих людей в году уходящем. Итак, друзья, давайте кратко просуммируем, что мы имеем. i3 это просто ребрендинг i5. 8400 будет классным после выхода новых дешевых плат, но до этого покупать его смысла особо нету. 8600 и 8700, также до нового года смысла брать мало, переплачивая за материнку. Что же до 8600 и 8700 то есть смысл брать их, если вы только что обновляете систему с какого-нибудь старья или если вы не только играете ну и рендерите, стримите и так далее. При этом вам важна не только высокая скорость рендеринга, но и соответственно высокий FPS в любимой игрушке. То есть в данном случае покупка является оправданной. Переходить же на них с i7 6700K или 7700K особого смысла я не вижу, потому что в играх в производительности вы ничего не выиграете, во всяком случае в ближайшие пару лет. Что же касается производительности в профессиональных задачах, то наверное лучше взять AMD и сэкономить, соответственно, определенную сумму денег. Если же вы все-таки решите приобрести себе один из кофелейков, то можете заглянуть в немецкий магазин Computer Universe. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Вот как-то так, дорогие друзья, с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, если вы со мной согласны, то жмите лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями, быть может для них это будет также интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, все оставляйте внизу под видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!